Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Сегодня хочу разобрать с вами 15-е задание сайта Решу ОГЭ. Итак, поехали. Синус острого угла треугольника АВЦ равен корень из 21 на 5. Найдите косинус угла А. Здесь даже рисовать треугольник не нужно. Значит, нам надо знать с вами основное тригонометрическое тождество. Синус квадрат А плюс косинус квадрат А. Где-то альфа. Здесь по задаче будет косинус и синус угла А. Равно 1. Тогда... Если нас спрашивают косинус, нам нужно от единицы отнять квадрат синуса. И наоборот, если спрашивают синус, то вы под корнем от единицы отнимаете квадрат косинуса. Нам по задаче нужно найти косинус угла А. Тогда используем формулу для косинуса. Косинус А равно корень 1 минус квадрат синуса. Корень из 21 на 5 в квадрате. Так, и считаете, единичка пока остается, возводим сначала в квадрат. Значит, из-под корня 21 выходит, 5 возводится в квадрат, будет 25. Теперь единицу представляем по знаменателю 25 как 25, 25. Это самый легкий способ. Поднимаете 21, 25 и получаем корень 4 4,25. Итого будет 2 пятых. И переводите в десятичную дробь. Вам нужно числитель поделить на знаменатель. 2 на 5 – 0. 20 на 5 – 4. Вот. И в ответ пишите 0,4. Следующая задача. В равностороннем треугольнике АВС медианы БК и АМ пересекаются в точке О. Найдите угол АОК. Напомню, что мы судим про угол по средней букве. Если нам сказали угол АОК, значит, угол мы смотрим вот так. АОК, вершина будет посерединке. То есть средняя буква О это и есть вершина этого угла. Так, значит, в любых задачах по геометрии вы должны владеть теорией. Без нее, ну, здесь вообще сложновато. Значит, давайте посмотрим в условия: во-первых, на бам дали равносторонний треугольник. Когда вы слышите, что вам в задаче дали равносторонний треугольник, это значит, что все стороны равны, все углы равны 60 градусов. В равностороннем треугольнике высота работает так же, как и в равнобедренном треугольнике. А из-за того, что все стороны одинаковые, то значит она будет выполнять функцию и биссектрисы, и медианы. Что делает бисектриса? Она делит угол пополам. Медиана делят сторону пополам. А высота образует угол 90 градусов. Так вот, если вам дали медианы, во-первых, они поделили ваши стороны пополам. Вы показываете, что у вас вот эти половинки равны, вот эти половинки равны. А еще вы находитесь в равностороннем треугольнике. Значит, каждая из этих медиан вам дала прямой угол здесь. И смотрите, вам уже в принципе на рисунке подсказали, что и тут тоже прямой угол. Все три угла в этом треугольнике равны 60 градусов, потому что он равносторонний. А если АМ медиана, она же бисектриса, она же поделила этот угол на 30 и 30. Здесь также работает правило суммы острых углов прямоугольного треугольника. Для удобства вытаскивайте треугольник, в котором вы работаете. Пропишите все в таком же порядке. У вас есть прямой угол, у вас есть угол 30. И сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Тогда, чтобы найти угол О, вам достаточно от 90 отнять 30 градусов. Тогда угол будет равен 60. Итак, следующая задача. Сторона ромба равна 24, а острый угол равен 60. Высота ромба, опущенная из вершины тупого угла, делит сторону на два отрезка. Каковы длины этих отрезков? Иногда ромб рисуют в виде параллелограммы вы должны ну, как бы железно знать, что у ромба все стороны равны. В принципе, имеете полное право расписать везде, что вот тут сторона 24, тут, тут и вот тут 24. Дальше по условию вам сказали, что острый угол равен 60. Что если у вас есть острый угол 60 и плюс еще ко всему дали еще высоту, а мы уже знаем, что если высота опущена, значит, есть угол 90 градусов, значит, есть возможность использовать прямоугольный треугольник. Так вот. Если у вас уже есть прямоугольный треугольник, и вам дали угол 60 градусов, автоматически у вас есть второй острый угол, который равен 30. А тут всплывает самое популярное правило. Напротив угла в 30 градусов лежит катет равный половине гипотенузы. А теперь посмотрите. У вас гипотенуза – это самая наибольшая сторона прямоугольного треугольника, которая смотрит на угол 90 градусов. Ваша гипотенуза равна 24 вы узнали, что угол B, да, или угол ABH, если смотреть на этот ромбик, мы его только что нашли, он равен 30 угол, то значит катет, который лежит напротив этого угла, он будет равен половине гипотенузы, а значит 24 надо поделить на 2. Тогда отрезочек AH будет равен 12. И вам остается просто отнять от, от длины всей стороны 24 12, и вы получите второй кусочек стороны 12. Решим следующую задачу. Прямая касается окружности в точке К. Точка О центр окружности, хорда КМ образуется касательной угол равный 75 градусов. Найдите величину угла ОМК. Ответ дайте в градусах. Значит, эта задача решается по одному очень важному правилу: угол между радиусом и касательной равен 90 градусов. Значит, получается, что. Ну, давайте я нарисую поближе этот угол. Вот у вас угол между радиусом ОК, касательной и хордой. Вот она, та самая хорда КМ. Угол между касательной и хордой равен 75, а этот угол вам неизвестен. Тогда, чтобы найти угол ОКМ, вам нужно просто от 90 отнять 75, потому что угол между радиусом и касательной К равен 90 градусов. Значит, первое действие – 90 минус 75 вы получаете угол, равный 15 градусам. Второй момент. Обратите внимание, из чего вообще создан треугольник ОКМ или ОМК. Он же создан у вас из двух радиусов. А радиусы в пределах одной окружности они равны. Значит, вы получили равнобедренный треугольник. Тогда, если этот угол равен 15 градусов, то, соответственно, и этот угол при основании будет равен 15 градусов. Тогда в ответ пишите просто 15. Ну и напоследок решим еще парочку задачную на окружность. Треугольник АВС вписан в окружность с центром в точке О. Найдите градусную меру угла С треугольника, если угол АОВ равен 123. Смотрите, у вас угол АОВ центральный. Если центральный угол равен 123, тогда вписанный будет равен его половине. Обратите внимание, они же ведь опираются на одну и ту же дугу. А есть такое правило, что когда вписанный опирается на центральный угол, то он равен его половине. Просто запоминайте. Чтобы найти вписанный, вам нужно было 123 поделить на 2. И вы получаете 61,5. нужность центра в точке О описано около равнобедренного треугольника АВС, в котором АВ равно ВС. Угол АВС – 107. Угол они имеют в виду вот этот. Он равен 107. Найдите угол ВОС. Ответ дайте в градусах. Для начала вы должны понять, какой угол вы ищете – центральный или вписанный. Вы должны себя отдавать отчет, что вы решаете задачу про окружность, и в ней могут быть и вписанные, и центральные углы. Значит, угол ВОЦ – это центральный угол, и вы должны понимать, как угол опирается на дугу. Смотрите, угол ВОЦ синенький, да? Он опирается на дугу отсюда до сюда. Это называется: угол опирается на дугу. Так вот, у вас известен угол BOC. Он равен 107. У вас известен треугольник АВС, то, что он равнобедренный. То есть вам обозначили, что у вас стороны равны. Вот этот угол – 107. Тогда вам надо сначала найти углы при основании. Значит, угол А и угол С найти через 180 градусов. Да? 180 минус 107 и поделить на 2. Получаете 73 на 2. Не спешите делить. Вас же спросили, центральный угол, а центральный угол, который опирается на ту же дугу, что и вписанный, да, как в прошлой задаче, он вдвое больше. Значит, вам просто достаточно, чтобы найти угол БОЦ, умножить вписанный угол на 2. Тогда угол БОЦ будет равен 73 градуса. До встречи в следующих видео. Пока-пока!